Друзья, всем привет! Вот я и в Сочи хорошо отдохнул, ездил в Египет, в общем заряженный такой весь приехал и уже весь в работе. Вот Юрий, поприветствуйте да, на моих спасибо. подписчиков. Очень да, Юрий, Наталья приехали из города, Оренбурга. из города Оренбурга. То есть цель покупки. Как бы купить, чтобы приносило пассивный доход. Да. Да. То есть тут дело какое, либо купить и сдать в аренду через управляющую компанию и зарабатывать на, на аренде, либо же что-то вам, возможно, предложу такое, где можно купить, инвестировать да, для перепродажи. Причем у меня всегда есть те варианты, которые можно купить по цене ниже рынка и уже практически сразу можно продавать то есть многие раньше вкладывались в стройку и зарабатывали на росте цены в строящихся домах все вы знаете что ситуация со стройкой изменилась а у меня всегда есть вкусные варианты и в готовых домах поэтому будем смотреть квартиры в бюджете до 12 миллионов вот разные будут варианты поэтому не переключайтесь будет интересно Первая остановка у нас в жилом комплексе «Москва». Скандально известно, а, Вот он на ваших экранах. Припарковался я возле нотариальной конторы. Там у нас Покровский. Ну, это просто, чтобы вы ориентировались, где мы находимся. Идем смотреть квартиру с ремонтом. Уже с квартирантами, естественно. Там «Метрополь». Это жилой комплекс «Раевский». И смотрите, вот это вот халупа. Какой лакомый кусочек. Кто-то... Кто-то здесь скоро построит. Кто бы что ни говорил, стройка тут будет. Это обратная сторона жилого комплекса Москва. То есть не лицевая, да? Двор забит машинами. Люди активно делают ремонты. Чтобы понимали, средний ценник здесь уже достигает 400 тысяч за квадратный метр. Такая территория она еще не совсем до конца доделана. Но управляющая компания все это приводит в надлежащие Состояние. Входная группа, ее полностью сделали. Вот. А здесь, видите, еще не совсем. Лифта 4. Но здесь вот уже, смотрю, эти холлы привели в порядок. Здесь тоже все красят. В общем, работы ведутся. Вот такой чудесный вид с квартиры, которую мы смотрим. Это балкончик. Студия. Стандартная студия в жилом комплексе Москва. Здесь живут квартиранты. Квартира хорошо сдается. Она не в товарном виде. Извиняюсь там за тряпочки, полотенце. То есть такое... Не всегда получается вам показать квартиру, которая прям шик и блеск. Уж извините, пожалуйста. Следующая остановка у нас Бытха, практически низ. Это у нас жилой комплекс Сириус, а это южный склон. Здесь будем смотреть 56 метров с ремонтом. Люди квартиру посмотрели, я уже все закрыл, убежал, вернулся, чтобы вам показать. Вот. Значит, что у нас здесь? Это первая комната, зал назовем ее, да? Здесь него, вот они. Закрываются. Это первый этаж, но он высокий. То есть здесь парковка внизу еще, чтобы вы понимали. Для безопасности закрывается. В общем, квартира не жаркая, 56 метров. Это зал. Такая детская. Вид? Ну, никакой. Обычный вид. В общем, покупалась квартира принципиально, даже с таким видом, чтобы было не жарко. Все, это кухня, все большая. Стенку можно дверь порезать, чтобы зал был не непохавной. И совмещенный санузел. Ну а мы двигаем дальше. Следующая у нас остановка в микрорайоне Приморья. Там на ваших экранах на горизонте виднелись живой комплекс Актер Гелакси Королевский парк, который у нас относится к разряду элитной недвижимости. Вот так, вкратце о районе это жилой комплекс Лазурный. Вот. Это улица Ясаулинг. Едем мы сейчас в жилой комплекс Идиле, кое Кое-что появилось там на продажу. И в одной из квартир начали делать ремонт. Это жилой комплекс «Атаман». Один из моих любимых рампов. Это Южное море. Будем выставлять 32 метра на продажу здесь в ближайшее время. Вот такая дорога ведет к жилому комплексу «Идиллия». А это «Меркурий парк». Две квартиры появлялись там в последнее время, и даже не успел я практически про них ничего сказать, как их уже купили. И вот «Идиллия» – магазин «Магнит», в доме автобусная остановка рядом с домом, до море, действенно минут пешком, там же тропа «Теренкур», в общем, место хорошее. И вот здесь, в соседнем доме, на Ясаулинг 8 или 10, пока путаю адрес, у нас открывается частный детский сад «Маленькая страна». Просто это, к слову говоря. Поэтому ищем и сотрудников, и приглашаем ваших деток в наш частный детский сад «Маленькая страна». Многие из вас уже видели жилой комплекс «Идилия» на моем канале. Вот так он выглядит. Двухподъездный. Разумеется, статус «Квартира». Строился со всеми разрешительными документами изначально. Вот такие картины тут висят. Два лифта. Заходим в квартиру. Здесь так вот, ну, диван, короче, стоит. Стоит диван, он здесь не должен стоять. То есть место под прихожую. Ну такого решения я, конечно, еще не видел. Смотрите, где кухня. Такой рабочий вариант, знаете, как раз вот реально по сдачу. Что тут? Приготовил, типа. Вышел здесь где-то перекусил, да? В общем, не знаю, как-то так. Мне понравились здесь двери. Двери понравились. То, что есть балкон. Хотя дополнительная вытяжка есть. Кондиционер, ну, типа, такие двухуровневые потолки. Вот. 40 метров она. Балкон. Чик. Вид на улицу. Тоже вытяжка дополнительная. И совмещенный санузел. Вот. Мы переместились на бытху. Здесь парковочка на 30 минут, пятерочка. Это жилой комплекс «Талисман». Наполовину отель, наполовину квартиры. А мы идем смотреть квартиры со статусом «Квартира» жилом комплексе империя вон смотрю тут какую-то кафешечку открыли студия красоты была а здесь подземная парковка вот на территории получается гостиница, ресторан бассейн спа салон сауна баня кальян караоке Здрасте. Это административное помещение. Вот мы поднялись на лифтике. А это уже территория жилого комплекса «Империя». На первом этаже частный детский сад, Такая большая детская площадка. Ну, типа такое все озеленение, подсветочка, в общем, все красиво сделано. У меня есть отдельный видеообзор по жилому комплексу «Империя». Там, естественно, совсем другой порядок цен. Здесь значит, два лифта, лифты хорошие, марки Кхона. Вот сейчас здесь ценник по 280 тысяч за квадратный метр. Просто вот с таким, ну, как бы, недоделанным ремонтом. Санузел не буду заходить, в общем, там душевая кабина, тут раковина на два этих рукомойника. Вот студия 39,8, по 280, вот считайте. Одни есть опять э, одна сторона в сторону зелени и другая сторона, сейчас покажу, в общем есть площади 33, 34, 43, 44, 35, 32, 40, 55, 39, 33 и 35. Вот такие планировки, они все, в общем, ну, типичные такие одинаковые. И вот, допустим, квартиры. А, так, эти проданы уже, они... А, ну вот. Вот с таким видом. То есть либо в зелень, либо, либо в обратную сторону. Вот с таким видом. Все, другого не дано. То есть либо вот так, по 280 за квадрат, либо в сторону Чё, напишет, ага. Либо в сторону зелени. Это у нас сейчас, секундочку, 40 с хвостиком с небольшим. Вот такой санузел здесь просто посветлее. Вот. И здесь, видите, она студия такая с панорамным остеклением, то есть вот Юрий с Натальей, она приглянулась, потому что с панорамным остеклением, окна, конечно, грязные, и вот с таким видом. А вот, вот такая еще 55, то есть ее вот, ну ее в любом случае надо делить какой-то перегородкой, хотя здесь можно делить прям пополам, а здесь получится не сильно широкая комната, здесь... И там кухня-гостиная. Наступил следующий день. Мы вернулись в Идию смотреть квартиру, к которой вчера не смогли попасть. Кстати, если вас заинтересовал жилой комплекс «Империя» на Бытхе, ссылка выскочит в верхнем углу. Там вы увидите полный обзор и все квартиры. Забыл камеру, снимаю на мобильный телефон. Это двухуровневая квартира. Смотрите, сразу хочу сказать, что вот тут монолитное перекрытие. Общая площадь 75 метров. Она с балконом. И есть еще выход на собственную террасу вот такой вид. Видно даже горы Ахон. То есть это кухня, совмещенная с гостиной. Поднимаемся на второй этаж. Как видите, перекрытие монолитное. На втором этаже можно сделать спальню. Квартира будет... Квартира не будь а продается с чистовой отделкой. Скорее всего, сегодня завтра начнут делать. И есть выход на террасу. Это общая терраса, она всего на несколько квартир. До моря 10-12 пешком. Вот там, за горой лесок. Приехал в МФЦ народу просто тьма. Юрий, Наталья, поздравляю вас с хорошим выбором. Ну, соответственно, данная квартира в видеоролик не попала. Теперь по ценам. Студия в жилом комплексе «Москва» снята с продажи до мая месяца. Жилой комплекс «Идилия» 40 метров с ремонтом продается за 9 миллионов. 75 метров с чистовой отделкой за 12 миллионов. 56 метров с ремонтом в жилом комплексе «Южный склон» продается за 11 миллионов.